Всем привет, с вами Наноаква. Сегодня хотел бы поговорить о том, как подается СО2 в моих травниках. Баллонной системы СО2 у меня нет, некуда ее ставить. Поэтому соорудил систему СО2 самостоятельно. На данный момент у меня два травника, куда подается газ. В обоих аквариумах одинаково. Сейчас газ уже практически перестал поступать и пора перезапустить систему. Устанавливал ее полторы недели назад. Хочу отметить, что аквариум на 100 литров полностью засаженный растениями и углекислого газа вполне достаточно, растения всегда пузыряют и выглядят достаточно хорошо. Вот как выглядит аквариум, когда система новая и количество углекислого газа подается на максимум. Как видно, все растения в аквариуме пузыряют, что свидетельствует о том, что они себя прекрасно чувствуют, и СО2 подается в нужном количестве. Также об этом нам свидетельствует дропчекер, который сейчас зеленого цвета. Когда дропчекер синий, углекислого газа недостаточно, когда желтый, углекислого газа слишком много. Итак, давайте перейдем к самой системе и посмотрим, как она выглядит. Состоит она из двух бутылок объемом 0,5 литров, подсоединенных друг к другу шлангами. В правой бутылке создается процесс брожения. По трубкам газ поступает в бутылку, которая находится слева. Там у нас налита вода, для того чтобы газ очищался и ничего лишнего не выпадало в аквариум. Далее газ по шлангу переходит в диффузор, а из него уже маленькими пузырьками подается в аквариум. Расскажу как собрать и подсоединить все трубки. Для этого нам потребуются две специализированные крышки для самодельной системы CO2. Продаются в аквариумных магазинах. Можно использовать стандартные крышки от бутылок. В этом случае необходимо будет в одной крышке сделать одну дырку, в другой две и место где будут проходить трубки герметично заклеить, чтобы газ нигде не пропускало. Раньше я так и делал, герметизировал эпоксидной смолой, но примерно через полгода все равно где-то начало сифонить, и я заменил обычные крышки на специализированные. Если вы так же как и я будете использовать специализированные крышки, то на одной из них есть лишнее отверстие, которое необходимо заделать, я сделал это клеем. Берем крышку и откручиваем специальные колпачки, которые служат для крепления дополнительной герметизации трубок. Берем один из шлангов, служит он для подсоединения бутылок друг к другу. Подеваем колпачок и подсоединяем к крышке. Закручиваем колпачок. Аналогичным образом подсоединяем к другой крышке. Берем второй шланг и подсоединяем к тому же отверстию во второй крышке, только с другой стороны. Эта трубка у нас будет опускаться в воду во второй бутылке. Далее берем самый длинный шланг, продеваем через колпачок и фиксируем на крышке. Закручиваем колпачок. Обратную сторону шланга подсоединяем к диффузору. Используем присоску, чтобы было удобно подсоединить диффузор к аквариуму. Все, система собрана. Проверяем, как будет идти газ по системе. Приступим к приготовлению браги. Моем правую бутылку от старой закваски, добавляем теплую воду, не холодную, а то процесс будет запускаться долго, но и не горячую, можно использовать комнатной температуры, заполняем водой не до краев, оставляем примерно 7 сантиметров. Далее добавляем воду пол пакетика обыкновенных сухих дрожжей, это примерно 7 грамм, можно использовать живые дрожжи, результат будет лучше. Добавляем столовую ложку сахара и одну чайную ложку соды. Хорошо перемешиваем. Теперь добавляем 250 грамм сахара. У меня это получается 5 мерных ложек. После этого не перемешиваем. Все, брага готова. Собираем систему в одно целое. Крышку с одним заклеенным отверстием накручиваем на бутылку с брагой. Шланг второй крышки помещаем в воду и закручиваем крышку. Система собрана. Примерно через 1 два часа система заработает и мы увидим пузырьки. Процесс запуска зависит от температуры воды и от качества дрожжей. Поэтому он может быть либо быстрее, либо дольше. Если пузыри так и не пошли, либо система не герметична и где-то пропускает, либо качество дрожжей подкачало. Ставим систему в аквариум. Газ пошел и перезапуск прошел успешно. На ночь систему из аквариума не вынимаю, работает 24 на 7, чтобы не было резких изменений в кислотности воды так как углекислый газ понижает pH воды, и если вытаскивать ее на ночь, pH будет подниматься, а утром при погружении системы в аквариум снова понижаться. Кислородного голодания ночью у живности обнаружено не было. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Пока!